В -Риме существует даедрический принц по имени Молокат, способный как помочь своим служителям, так и напротив наложить на них проклятие. Что и произошло в орочей крепости Ларгашбур, расположенной неподалеку от Трифтона. На нее стали регулярно нападать великаны, с каждым разом убивая все больше местных орков и тем самым сокращая численность племени. И чтобы разобраться в причинах нападения, жена вождя племени Ато решила вызвать дух самого Молоката, для чего она сделала ему подношение в виде даедрического сердца и жира тролля. Ты смеешь вызывать. Так меня, я Макс! Ты не достоин называть себя орком. Ты позволил великанам, великанам наводнить мой храм. Принеси мне в жертву дубинку их вождя, и, возможно, я освобожу тебя от проклятия. Да будет так, Малакат сказал я, Марс. Твой путь ясен. Оказывается, что из-за своей тупости вождь племени Ямарс позволил великанам искорнить римское святилище Малаката, которое теперь для снятия проклятия ему же и предстоит зачистить. Но в итоге для этого задания Ямарс оказался недостаточно сильным и он погибает от первого же удара. После чего разобраться с великанами предстояло уже нам. За что по возвращению в крепость в знак благодарности от молоката, мы получили уникальный боевой молот в Улэндранг. Один из лучших молотов во всей игре. С огромной скоростью атаки и весьма полезным зачарованием. Передающим владельцу 50 единиц запаса сил, отнимая их у противника. Из-за чего силовыми атаками этого молота можно пользоваться бесконечно. Вот это я понимаю молот. Но также, помимо Скайрима, статую Малаката можно было встретить и в предыдущей четвертой части серии Тесса Обливион, о чем нам сообщал стажер гильдии магов, Босмер по имени Таурон, при этом отмечая местонахождение святилища на карте. И здесь у статуи молоката живут его поклонники, подсказывающие, что нам для того, чтобы Малакат с нами заговорил, необходимо совершить подношение все в виде того же жира тролля. Ты не принадлежишь к любимому народу Малаката. Он любит орков. Это плохо для тебя. Ты можешь приблизиться к его святилищу на свой страх и риск. Приближайся! Но молокату нужен подарок он любит жир тролля и только жир тролля. Устал от однообразных боёв на устаревшей танковой технике? Хочется управлять современными железными монстрами? Тогда Armored War проект Армата для тебя. Танковый экшен пережил настоящую революцию и изрядно изменился с момента своего выхода. В твоем распоряжении десятки современных машин, от американского Абрамса до российского Т-90, и да, та самая армата здесь тоже есть. В Armored War этот монстр появился даже раньше, чем у настоящих военных. Впрочем, ассортимент машин пополняется регулярно. С каждым обновлением в игре появляются все новые модели всех пяти классов техники и выбрав машину ты получаешь доступ к десяткам современных дополнительных модулей и тактических примочек все чего пожелает душа в туры дымовые завесы активная броня и многое другое но выбирай внимательно потому что все это ой как пригодится тебе пою помимо обычных пвп и пве режимов можешь попробовать свои силы в гибридном сражении столкновения испытания не для слабых потому что прессовать тебя и твоих товарищей будут со всех сторон а для присыщенных жизнью и играми есть и кое-что принципиально новенькое сюжетные спецоперации состоящие из нескольких частей первая спецоперация карибский кризис уже доступна в игре целиком вместе с пачкой новых боевых машин одним словом armored Warframe проект армата не стоит на месте переходи по ссылке в описании и изменения которым подверглась игра и получи за это премиум танк в подарок и гарантированно одного из троллей можно найти на юге карты в валетских руинах Вионда, уничтожив которого и получив жир для подношения молокат с нами заговорит ты несешь, ты несешь подарок, подарок. «Хорошо, это, это разумно. разумно. Ты, ты что-то что -то хочешь? Тогда, если, если в голове у тебя не пусто, пусто ты будешь делать то, что я скажу тебе. Лорд Рад забрал Рад моих огров. огров. Говорит, и что они принадлежат, принадлежат ему. Лживый черт! Это мои они огры!» лживы. Лорд Рад заковал моих младших, младших братьев в цепи, в цепи и заставляет и их работать в шахтах. Мне это не нравится. Отправляйся в поместье лорда Драда. Освободи моих огров и выпусти их оттуда, хорошо? Тогда заделай. Оказывается, Молокат недоволен тем, что Лорд Рад использует его огра в качестве своих рабов. И отправившись к его особняку, мы видим довольно крупное имение, включающее в себе огромную ферму, несколько хозяйственных построек и сам двухэтажный особняк, в котором и обитает Лорд Рад со своей женой, гостеприимно отвечающий на наши вопросы. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Я Лорд Рад. Разве можно придумать лучший способ использовать этих бездушных тварей? Под моим присмотром они приносят хоть какую-то пользу этому миру. И если мы попробуем по-хорошему решить вопрос Огроми, сказав, что никто не заслуживает быть рабом, то Дред, обидевшись, откажется вести диалог и выгонит нас из своего дома. Мне кажется, я не спрашивал твоего мнения по этому вопросу. Я закончил разговор с тобой. Пожалуйста, покинь мое поместье. Но если сказать, что мы восхищаемся его подходом, то Драт воодушевленно расскажет нам свою точку зрения и при этом отметит местоположение Огров. Я вполне доволен ограми рабами в моей унылой шахте. Никаких обвинений в рабовладении. Приносит доход, и все абсолютно легально. Это источник моего дохода, конечно же. Я купил ее почти за даром у глупого орка. Мои огры добывают золото, а я пожинаю результат. Но все же при любом выборе диалога освободить огров мирным путем не получится. Так что мы отправляемся по обновленному маркеру до самой унылой шахты, где, взломав легкий замок, мы попадаем внутрь. И здесь находятся вооруженные до зубов охранники, облаченные в качественные тяжелые доспехи, атаковать которых будет весьма безумной идеей, ведь к ним на помощь сразу же прибежит десяток таких же вооруженных охранников, не оставляя нам практически ни единого шанса. Так что все же более лучшим вариантом будет просто пройти мимо них, не ввязываясь в бой и отправляясь внутрь до конца шахты, где расположена клетка с запертыми на ключограмми. И освободив ограф, к нам сразу же начнут прибегать группы, состоящие из двух или трех охранников, которых, чтобы не провалить задание, предстоит быстро убивать так, чтобы не погиб ни один Огар. После чего, одолев их всех и выйдя наружу, можно будет наблюдать весьма интересную картину, как освобожденные бывшие работники шахт занимают дорогое поместье дредов, а бывшие владельцы напротив работают как рабы на поле. Отличная работа! Никто, Никто не, не может владеть, владеть ограми, ограми, кроме меня! меня. И я посчитался с этим червем. Теперь огры владеют Радо, заставляют Радо есть землю. Теперь ты получишь подарок. Продолжай в том же духе и будь ласков с моими младшими братьями. В качестве награды мы получаем все тот же уникальный молот Волендранг, который помимо сокрушительного урона, также обладает весьма полезной дополнительной способностью, которая как и в Скориме, высасывает жизненные силы, причем помимо этого еще и будет их проличь после каждого удара, что позволяет с легкостью разделываться даже самыми опасными противниками. И также стоит отметить еще один небольшой, но весьма полезный секрет, о том, что за статуей Малаката можно найти сундук с незначительными сокровищами, где при желании можно хранить любые вещи, которые уже никогда отсюда не пропадут. А более подробную историю о в Волендранг в Скайриме вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Пишите в комментариях, в какой части серии тест и почему квест от Малаката вам понравился больше. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте ставить лайк. Всем удачи и до новых встреч. Удачи тебе, Волендранг.